Что нового придумали в мэрии Бишкека для борьбы со смогом? Планы представлены главе Кабмина. Посол Кувейта вручил копии верительных грамот главе МИД Кыргызстана. Экспорт кыргызского мороженого вырос на 40%. Айсулу Тыныбекова и Апери Медит-Кызы выступят в рейтинговом турнире в Загребе. Нурзат Нуртаева завоевала бронзу на турнире по женской борьбе в Красноярске. В ходе заседания Чрезвычайной межведомственной комиссии по загрязнению воздуха мэрии Бишкека рассказали о планах по борьбе со смогом в столице. Заседание приняли участие представители структурных подразделений, министерства и ведомства, а также мэр города Эмильбек Абдукадыров. Все вопросы, которые обсудили на заседании, родоначальник Эмильбек Абдукадыров озвучил председатель Кабинета министров. В свою очередь, Ахалбек Джапаров внес свои предложения и замечания. Министр иностранных дел Джейнбек Улыбаев принял копии верительных грамот посла государства Кувейт в Кыргызстане у Омара Ахмеда Аль Кандари. В завершении встречи стороны с удовлетворением отметили деятельность благотворительных фондов, финансируемых государством Кувейт и активно работающих в Кыргызстане, а также обсудили пути дальнейшего увеличения кувейтской благотворительной помощи и координации их деятельности. Стороны договорились приложить совместные усилия для дальнейшей реализации, достигнутых в ходе переговоров, договоренности и поддерживать тесный контакт. В прошлом году объемы экспорта мороженого отечественного производства выросли на 40%. Такие данные приводятся в отчете над статком о внешней и взаимной торговле Кыргызстана за 11 месяцев. Главным импортером кыргызских пломбиров Ескимо является Казахстан, закупив 99,5% от общего объема поставок в прошлом году и 99,1% в 2021 году. В 2021 году казахские импортеры закупили у отечественных производителей мороженого 3,5 тысяч тонн, а в 2021 2022 на 40% процентов больше – 4,9 тысяч тонн. Вместе с тем на 10% вырос также импорт мороженого из Кыргызстана в Узбекистан, а в Россию, напротив, сократился в два раза. Спортсменки Айслу Тыныбекова и Айпери Медедкозы примут участие в международном рейтинговом турнире загреб Опен. Турнир пройдет в городе Загреб. 1-5 февраля Тыныбекова будет выступать в весовой категории 62 килограмма, а Медедкозы – 76 кг. Напомним, Айслу Тыныбекова – двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Азии, серебряный призер Олимпийских игр. А Айпери Медедкозы – бронзовый призер чемпионата мира по борьбе и чемпионка Азии. Член национальной сборной Кыргызстана по женской борьбе Нурзат Нуртаева завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Красноярске, посвященном Кубку Ивана Ярыгина. Как сообщает Департамент физкультуры и спорта, спортсменка выступала в весовой категории 68 килограммов. Отметим, турнир проходил 26-29 января. От Кыргызстана выступили 13 спортсменов.